Смотрите, перца, Типа король дороги. Совсем как молния. Всегда в дерево. Эй, чекиста, а ты-то что тут делаешь? Да вот, решил отработать пару новых приемов. А, ну да, снова в школу. Молодец, Чика. Может, хоть чему-то научишься. Знание скорость. Да, он дело говорит. Эй, я полдня полировал капот, а ты по нему долбишь. По моему капоту. Ты вообще-то поаккуратнее, да? Послушай-ка, умник, хочешь поучиться? Кстати, Чика, эти дороги не похожи на те, к которым мы привыкли. Тут, знаешь ли, бывают правые повороты. Направо? Ну и что? Это же не настоящая гонка. Никто нас не видел, журналистов не было, зрителей тоже. Это как, когда в лесу падает дерево и никого нет рядом, и никто не увидит, и не услышит. А? Я же совсем забыл. Ты не любишь проигрывать без публики? Тогда до встречи на треке. Да-да, конечно. Там и увидимся, если доберешься. К чему это он? Патрик! Суп! Суп! Суп! Понял, да? Ну, вис, смотри, смотри сюда. Ха-ха-ха-ха! Мэтт, тебе не кажется, что делать это специально довольно странно? Так я ты настоящий гонщик стал. К турниру готовлюсь. <связать> на кубок ржавого капота! Дай угадаю! Гонки на выживание? Ага! Уж лучше гонки во всем свете не заскать! Да, это у нас семейное. А вот и Шурин мой тут. Ржавый Джо. Новенький. Ия! Э, ты что, псих? Ты на него не обижайся. Он так со всеми знакомится. Здоров. Я вот тут подумал, молния, может, ты нас там потренируешь? Нет, вы как хотите, а я пас. Масош не сменял. Эй, вы это видели? Ой. О, ну, кувал, да, я! Обогнать! Ууу, еще одно вмятина. Ну, кувалда всегда под рукой! Ай! Ну давай, вред как следует Эй, Никита, не вборь ты кратку Моё Опосилий, можешь? Эй, Никита, не вборь ты кратку Мне-то что, сам не расшибись? <dragon concert Mortina> Хорошо, Лобмил Махни на пощаде! еще одно метно! Ну, всегда под рукой! Аупи! Аупи! Аупи! дружок! Куда Аупи! Аупи! Аупи! Зато я умный красивый А посильней Можешь? Умнее Эй, пою Мне-то что? Сам не расшибись Хе-хе-хе Ещё одна Ну, Но кувалда всегда под рукой! <рыхлых> Ты правда этого хочешь? Ты за это? <рыхлых> Хорошо, Ламин! Эй, не, не, не спутай! Ну давай, в как следы! Эй! Чем сильнее ступни, тем веселее! А, у... а посильней! Можешь? Лучше не бывает! Мне-то что? Сам не расшибись! хе Эй, вы... Ну давай, врёт как следует! друг. А у вас тут типа и, а ну, давай. и... и... Ну, ку волдах и два Стой! Ох <соединяющие> <О, ух> ты! Ох ты! Ох ты! ты! Ох ты! Ох ты!